Ну туда, там висю, 4, а? Так, за четыре лари мы купили билет на подъемник на город Тацминда. И сейчас поднимемся к Гарри. Да, к Гарри. О! Что? что Сугуба национальная мороженое! Сугуба! Чисто грузинская, чисто. А чисто грузинская это какое мороженое? Это любое, какой вы хотите. Найвисшего сорта, найвищая. Ви только какой хотите, сходите. Вот такие есть, вот такие есть, вот такие есть. Любой есть. И шоколадный есть. Все есть. Какой хочешь? Шоколадная. Это дайте нам, пожалуйста. Два? Одно. И три лара, дорогой. Хорошо. Так правильно? Да, Спасибо. Большое спасибо. Вам спасибо. Посмотрим поближе на этот город? Кстати, сегодня довольно сильный ветер, я даже не знаю, слышно ли меня, но от этого пейзаж становится еще красивее. Облака на горизонте а что, сугубо национальное грузинское мороженое оказалось очень даже вкусным? Почему оно сугубо национальное грузинское? У меня нет ответа на этот вопрос. Просто вкусное мороженое. В сугубо национальным мороженом оказался какой-то талончик на котором написано что-то по-грузински. Кто знает, может быть мы выиграли машину, но, как да, тому Богу известно. Они вот эту часть решили продвигать. Да, продвигать им хода. Указали все, по туристы русские. Ну, немцы были. Ой, где немцы? Потому что немцы везде сущи. Китайцев нет? Страну. Итак основная информация для всех кто въезжает на территорию грузии на автомобиле впервые у меня сложилось такое впечатление что основное правило действующее здесь на дорогах это отсутствие всяких правил две полосы превращаются в четыре, двойная сплошная вместо для обгона никаких поворотников подрезай и жги наверное так можно охарактеризовать движение на улицах скажем пбилиси. И, собственно, как говорят местные жители, пропустить человека с прилегающей территории – большой грех. Ну, наверное, шутят, но в каждой шутке есть только доля шутки. Даже если вы привыкли к московскому движению, то считайте, что московское движение – это самое идеальное и правильное движение по сравнению с Грузией. Исхета представляется каким-то почти райским местом. Интересно, каково это жить в двух шагах от прекрасного храма. В таком вот симпатичном домике с черепичной крышей, с деревянным балконом, каменным забором. А потом выйти из него, пройти буквально 20 метров и оказаться на берегу реки. Там можно грустить, мечтать, ну или просто смотреть на воду и ни о чем не думать. Кстати, ни о чем не думать, это неправда. Первая мысль, которая приходит в голову, сколько же это все-таки стоит. И иногда хочется купить что-нибудь вот такого плана. Итак, самое настоящее национальное блюдо химкари. Существует много способов как их бы, готовить, что должно быть внутри, какое мясо их иногда готовят, даже с грибами. Существует основных два вида, это хинкали городские и хинкали горские. Горские хинкали идут исключительно с мясом, а в хинкали добавляется немного зелени. И основное, что в этих хинкалях ценное, это бульон, который внутри присутствует. Вот как раз нам еще принесли хачихулю, но мы пока про химкали бульон самое ценное внутри, что присутствует в этом продукте, и надо его кушать руками, держать за хвостик э, снизу из теста, надкусываете, выпиваете бульон, и потом продолжаете кушать уже содержимое самого хинкаля По поводу хвостиков, каждый, кто берет себе хинкали на тарелку, кушает хинкали кладет на тарелку у себя, вот этот хвостик пойдет себе на тарелку обратно. И потом, после того, как э, хинкали уже скушали, мы смотрят, какое количество хвостиков, у кого на тарелке лежит. И, собственно, существуют два мнения. Если у вас на тарелке мало хвостиков, значит вы никакой едок так себе слаба. Или же вы наоборот богатый человек и пришли, уже покушали. Но в любом случае, у кого меньше хвостиков остается на тарелке, тот и платят за весь стол. Приятного аппетита! Молодкие. В итоге у меня на тарелке осталось больше всех корешков от хинкали. Ну, поскольку ел я сам, платить тоже придется мне. И вся вот эта тарелка из 12 хинкали стоит приблизительно 7 лари. На наши деньги это порядка 150-160 рублей. Так что держать надо себя в руках. Очень вкусный кофе. Я еще не знаю, в чем тут секрет, но обязательно выясню. Потому что вот даже просто в бумажном стаканчике, купленный на ходу, это просто что-то невероятное. Советское mm? прошлое. здесь есть вот. Это зеленый. Посмотрите, очень тешный. Не знаю, с моего платья его накинут. Но мне кажется, зеленый или синий будет лучше. Краса тебе не очень идет, да? Зеленый или синий все-таки? Зеленый или синий? Да. Синий, тогда вот этот. Вот этот тоже очень хороший. Зеленый или синий? Синий. Вот этот, например, старый стариковер стоит 550 долларов. Mm -hmm. Сами mm -hmm. разные. Кто вот, давит? Вот этот сумак лузницкий, вищий хриковец, стоит 300 долларов. Это да как они достаточно? Ну, да, брочные. Брочные. Это пользуется. Это тоже каждый тест. И теплые, наверное, да? Вот Так как? на пол просишь, чтобы дети играли. Да, да, конечно. Красивый размер такой, необычный, квадратный. Ну, это две стоит две тоже 250. Собственно, так выглядит не туристическая часть Белиси, Достаточно удручающее зрелище, но в этом что-то есть свое. Аутентичное. О, высказался. кого-то тормозить. Поворачиваем, останавливаемся. 4-3-2-2. <связываем> Ночный Белиси выглядит совсем не хуже, чем дневной Белиси. Даже лучше, тем более, когда очень хочется есть. А ты видишь все вот эти надписи. Клинкальная, хочу э, по Да, да. да вот. Я вот понимаю букву «А» на грузинском, значит там написано «Хачапури». Давид-строитель. А вон там находятся бани серные, в которые мы так и не попали, потому что они почему-то были закрыты. В следующий раз мы обязательно туда попадем и расскажем про эти бани. Кстати, вот так выглядит на ночью. Вот до сих пор ходят канадки. Даже в 10 часов вечера вы можете попасть на танцминду. Что там делать, правда, непонятно. До начала. Что ты ешь? Ем сейчас, в данный момент, давно. Вот, И Если сказать о грузинской кухне в двух словах, то, наверное, в двух словах. Это будет оскорбление по отношению к грузинской кухне. Для этого нужна целая программа, которая могла бы описать все то, что стоит каждый вечер на грузинском столе, когда вы приезжаете в гости в Грузию. Поэтому мы попробуем хотя бы немного показать, как вам делается, а как это правильно едят и, собственно говоря, что и где сколько стоит. Собственно говоря.